Смотрите, что происходит на Аболоне. Все мужчины Оружие в Киеве раздают всем, кому только можно. Документы ни у кого не спрашивают. Из желающих взять автомат в руки выстраиваются огромные очереди. Приходите, мы вас будем всех встречать. Без, даже без Приходите. Раздать удалось более 20 тысяч автоматов, по данным СМИ. В результате одни начали грабить супермаркеты, другие просто, видимо, от радости стреляют в воздух, а третьи решили свести счеты со своими давными. Ними обидчиками. Матвей, зайди домой. Оружие разрешили выдавать даже заключенным. Ящики с автоматами пустеют быстро. В разных районах Киева идут перестрелки. Как и во многих других украинских городах. Вот кадры из Харькова. Витрины разбиты, все товары из палатки валяются на земле. Вы знаете, как это было в гражданскую войну на Украине? Днем мирный пахарь, а ночью бандит. Вот примерно для этого я уверен, многие берут оружие чтобы припрятать его, а использовать, когда будет необходимо. Совершенно там, большинство там не собираются никого защищать. Отсутствие контроля со стороны полиции и вооруженных сил, и как результат отмечет местные криминальная обстановка в городах с каждым днем все хуже. Люди стараются лишний раз не покидать свои дома. Вот им, Особо предприимчивые обладатели оружия решили даже бизнес организовать во время хаоса. Продают его на разных сайтах. Вот одно из объявлений. Автомат АК-74 предлагают приобрести за 50 тысяч гривен. Периодически в сеть выкладывают и видео, как ставят метки на жилых домах. На крышах рисуют красные и белые кресты. Кто-то что-то рисует белыми красками, два мужика каких-то или парня. В качестве провокации ВСУ может как это показывала практика во многих западных странах, в Сирии, если вы помните, про якобы химические атаки. То есть вполне вероятно, что по этой метке будет нанесен выстрел в том числе в СУ, а впоследствии во всех СМИ это будет сказано, что это сделали войска российской армии. Появляется на многоэтажках и флуоресцентный свет. Это тоже заставляет паниковать мирных жителей. Сотрудники полиции и СБУ ловят каждого, кто кажется им подозрительным. Охота на ведьм набирает обороты. Главное желание – поймать диверсантов и мародеров. По факту задерживают своих. Открой куртку, пожалуйста. Понимаешь? Пожалуйста, одну ногу я сказал. Открой куртку, пожалуйста. Чего Мы потом за нами ехала черная «Шкода» без номеров. Мы потом снимать посмотрели, пожалуйста. Открой, снимай, снимай, снимай. Я ранен, я не ром, ранен, я ранен. ранен. ранен. ранен. Даже... Вызови, пожалуйста. Схор я сотрудник. Вызвы. Мне ничего нет. Я сотрудник СБУ. Удалось украинским военным и взять целую группу якобы диверсантов под Никополем. Всех быстро положили на землю лицом вниз, а чуть позже обнаружили у них малюки